Дорогие друзья, всем добрый вечер, на связи Николай Токаренко. И сегодня мы с вами разберем первую основную презентацию нового блокчейна, блокчейна нового поколения, которое называется KG Chain. И вначале я вкратце расскажу, в чем, собственно, суть этого слова, да, нового поколения, в чем ключевые отличия данного блокчейна, а также в течение презентации расскажу, как будет проходить дроп, кто может получить данные монеты, при каких условиях, как потом на этом можно будет заработать, приумножить свои деньги и сбережения. И так далее расскажу более подробно о функционале и том, что нас ждет в самое ближайшее время. Итак, Kijichain это новый блокчейн, разработанный компанией VECO World Limited, Цел, который является Искандер Хасанов. Данный блокчейн является инновационным в области технической разработки и решает несколько ключевых проблем, которые ярко выражены на существующем рынке блокчейн-индустрии. А именно, решен вопрос с масштабируемостью сети. То есть Самая большая проблема всех блокчейнов, какие бы они ни были крутые и навороченные, это масштабируемость. Мы двигаемся все в цифровую эру семимильными шагами, когда пользоваться блокчейном будет становиться ну, каждый второй, каждый третий человек. То есть огромное количество людей будет становиться пользователями. И то количество транзакций, и то количество пользователей, которые придут, подавляющее большинство сегодняшних блокчейнов попросту не выдерживают Транзакции становятся длинными, и сеть перегружается, подвисают у некоторых блокчейнов. И в KG Chain решен этот вопрос через клонирование основного блокчейна. То есть при росте количества участников и количества транзакций, как только сеть будет испытывать нагрузку, ее можно увеличить, пропускную способность, в два раза, клонировая еще один такой блокчейн. Для этого не нужны никакие специальные там дорогостоящие манипуляции. то есть Это все делается очень просто, по необходимости, вплоть до миллиона транзакций в секунду. Такую скорость не может предоставить ни один из существующих блокчейнов на сегодняшний день. В ряде подтвержд... в самой функции подтверждения транзакции тоже есть инновация, но об этом слегка попозже не буду вас сильно грузить. Следующий ключевой момент, который решил еще одну проблему подавляющего большинства блокчейнов, это фиксированная комиссия, которая составляет всего 5 центов независимости от суммы. Единственное, что она принимается в стейблкоине, который называется KUSD. Его можно приобрести, он приравнивается к одному доллару. И просто для того, чтобы пользоваться низкой комиссией, высокой скоростью блокчейна Kijichain, необходимо иметь всего лишь пару баксов у себя в кошельке на счету для оплаты комиссии. И эта проблема на самом деле тоже является ключевой при масштабировании сети, как я уже упомянул выше. Растет не только нагрузка и длина транзакции, но также и цена. В некоторых случаях она достигает сотен долларов, даже при не очень большой отправке. Здесь же любую сумму, которую вы будете отправлять, комиссия будет фиксирована всегда 5 центов. И это реально инновационно. Следующим и очень таким важным особенным моментом является способ дропа данной монеты. Ведь монета набирает ценность только в том случае, если она есть у большого количества людей. То есть ее можно сделать легко обращаемой в реальном секторе экономики, только при том случае, если она будет у большинства людей, так же, как и обыкновенные деньги. То есть они могут пойти их и потратить. Если эта монета, например, будет у 10 человек, она не, не сможет применяться широко. И уникальным подходом здесь стало вот это вот это новое поколение распространения данной монеты. И направлено это на, на то, чтобы основными бенефициарами, теми людьми, кто получит прибыль от данной монеты, были граждане Киргизии. И для того, чтобы это произошло, была придумана система дропа данной монеты. Каким образом это будет происходить, я расскажу в течение... В течение нашей презентации давайте перейдем к своим слайдам. Итак, KidgyPoin это монета, добываемая посредством ежедневного распыления среди верифицированных пользователей граждан Кыргызстана. Как я уже и сказал, то есть уникальность дропа является в том, что вы можете получить эти монеты бесплатно только за то, что вы являетесь гражданином данной страны. Имиссия. Общая эмиссия данной монеты составляет 21 миллион коинов. Точно такая же эмиссия, как у биткоина. И рассчитана она на распыление в течение 16 лет. Распыление – это способ распределения по стейкингу по 2027 коинов в день в течение первых 5 лет. И потом по 2216 коинов в день в течение последующих 11 лет среди всех верифицированных участников, принимающих участие в стейкинге. Вот здесь остановимся поподробнее, я поясню, что такое распределение по стейкингу. Стейкинг – это способ добычи монет и поддержания сети. Proof of stake или POS, это называется на языке блокчейн комьюнити. И для того, чтобы получить, поучаствовать в этом распылении, каждому гражданину республики нужно будет просто хранить какое-то количество монет у себя на кошельке. Это и называется стейкинг. То есть proof of stake – это в переводе означает «докажи, что ты удерживаешь наши монеты, и мы дадим тебе больше». Для этого существует специальное мобильное приложение. Оно является сразу же мультивалютным криптокошельком, на котором вы можете не только получать бесплатно монеты по стейкингу, но также и хранить другие свои криптоактивы, изучать другие криптовалюты, пересылать их с кошелька на биржу или с обменника на ваш кошелек для того, чтобы усилить свой портфель и так далее. То есть это отличный вход, отличное окно в мир криптовалют. И очень важным и интересным моментом является то, Подчеркну еще раз, что для граждан Киргизии данная монета э, доступна бесплатно на все 16 лет. То есть в течение всех 16 лет вы каждый день будете участвовать в распылении того количества моментов, которые я обозначил э, немножечко ранее. Кроме того, для того, чтобы запустить э, данный проект и привлечь э, внимание как можно большего количества, э, будет проведен аукционный аирдроп киджи-коин. Количество 100 тысяч киджи-коинов будет аирдропом раздано первым 36 тысяч участникам в следующем порядке. То есть первые 12 тысяч человек, которые пройдут паспортную верификацию в приложении, получат по 4 киджи-коина. Это абсолютно бесплатно. Следующие 10 тысяч человек получат по 3 киджи-коина. Следующие 8 тысяч по 2 киджи-коина и еще 6 тысяч получат по одному киджи для того, чтобы запустить систему стейкинга и распыления монеты в последующие дни, рекомендуется поставить все эти монеты на стейкинг. Для вас это абсолютно бесплатно. То есть нужно будет просто после получения данной монеты перейти в раздел Hub, выбрать стейкинг, ввести количество монет, которые у вас есть, и запустить ваш стейкинг. После этого каждый день среди всех активных на тот день. Участников будет происходить распыление. Как принять участие в стейкинге Kijicoin? Необходимо быть гражданином Кыргызстана не моложе 18 лет. У вас должен быть паспорт, вы можете быть по национальности, хоть турком, хоть узбеком, хоть украинцем, хоть англичанином, но гражданином Кыргызстана нужно быть. Необходимо скачать приложение Kiji Wallet. Оно будет доступно через некоторое время в Play Market и в App Stores, на данный момент скачивается по ссылке, который, который можно найти в описании под этим видео, пройти простую регистрацию и верификацию в уже сняты видеоинструкции, как это сделать у меня на канале. Пополнить баланс криптовалюты Kidgic на который будут начисляться монеты по стейкингу. То есть, если вы не участвовали в аирдропе и вы зарегистрировались. Позже, то для того, чтобы участвовать в стейкинге, вам необходимо приобрести несколько киджи-коинов у своих сограждан, которые уже получили данную монету по аирдропу и либо по стейкингу, поставить себе в стейк, и вы также с этого дня будете принимать участие в распылении того количества монет, о которых я упоминал выше, 2000 с чем-то. Теперь давайте разберемся, каким образом распределяются монеты, Киджи Коин по стейкингу. Это очень важный момент, чтобы каждый с самого начала понимал, как работает процентовка, в каком формате это будет распределяться. Ежедневно автоматически рассчитывается общий баланс депозитов Киджи Коин всех участников. То есть приложение собирает информацию, сколько у кого на кошельке лежит Киджи Далее раз в день пул стейкинга в 2000 чем-то монет распыляется между пользователями в соответствующем процентном соотношении. То есть у тех людей, у кого на сегодняшний день больше монет Kijicoin в стейкинге, они получают больший процент. У тех, у кого меньше, получают меньший. У тех, у кого на кошельке на данный момент нет ни одного Kijicoin, соответственно, ничего не получают. Со следующего дня после пополнения баланса стейкинга пользователю начисляются монеты KG-Coin в той доле от общего начисления, которое составляет его баланс от баланса всех участников. То есть каждый день эта цифра пересчитывается. Потому что каждый день могут появиться новые участники, которые завели большее количество монет на свои кошельки, и они, соответственно, будут больше получать монет по стейкингу. То есть получается таким образом, что конкуренция будет постоянно расти, количество участников будет постоянно расти, количество монет, соответственно, которые вы будете получать, будет относительно падать. Да, относительно середины, да, то есть, эм, я имею в виду депозита вашего и количества участников. Но при этом будет и расти цена на монету, потому что количество людей будет огромным. Э, кроме того, эта монета э, будет применяться э, в, на реальном рынке, то есть, она будет иметь спрос, не просто потому что это красиво, Kijicoin и все дела, а потому что ее реально уже готовы купить тысячи людей. Я один из тех людей, которые хочу купить KG Coin, как только он появится на бирже CoinGalaxy. После того, когда вы начнете получать прибыль, вы можете вывести, я имею в виду монеты по стейкингу, вы можете вывести какую-то часть из них и продать на бирже Coingalaxy.com. Ссылку на эту биржу вы можете взять у того человека, кто дал вам это видео, либо если вы нашли меня сами, то найти в описании. Где-то у меня на канале я буду прятать, чтобы не, чтобы устраивать квесты <свят> свои ссылки. Так, где и за какой актив можно приобрести KidG-Coin? Важный вопрос как раз вот для тех, кто не будет участвовать в AirDrop. Kijikoин изначально будет торговаться на бирже Coin Galaxy в парах Kijikoин VEC и Kijikoин USDT. Если вы спросите, что такое век, это основной актив компании Веко World Limited, которая является разработчиком ки джи да, вот этого вот нового блокчейна. Если у вас остались вопросы и ответы, вы можете их задать в чат, либо тому человеку, кто дал вам это видео. Благодарю за просмотр. Меня зовут Николай Токаренко. Я активный участник сообщества ВЭКО, компании ВЭКО World Limited. И до связи в следующих видео. Пока.